Друзья, всем привет. Сегодня с вами видео расскажу, как изменить язык с русского на английский, с английского на русский при печати. Допустим, вот у нас стоит английский язык раскладка. Пишем слово, видите, клавиатура печатает по-английскому. Чтобы она печатала по русскому, на русском языку, надо необходимо нажать на значок N и выбрать русский. И тогда у нас печать идет на русском языке. Также можно комбинации на клавиатуре. Надо посмотреть, как у вас стоит комбинация. Заходим правой кнопкой мыши на язык. Выбираем параметры. Переходим на переключение клавиатуры. И здесь мы видим, у нас стоит Alt слева плюс Shift. То есть мы сейчас видим, что у нас печатает на русском. Нажимаем Alt-Shift. Набирается на английском. Alt-Shift на русском. Таким методом переключается раскладка клавиатуры. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех с Новым годом. Пока.